Всем привет, друзья! С вами Сергей. Сегодня поговорим о маркетинге проекта x У нас бинарный маркетинг. Существует несколько площадок. Минимальный вход 100 рублей. Итак, давайте представим, вы зашли на 100 рублей и вы активный партнер. Вот это вы. как только под вами становится первый человек то вы сразу же зарабатываете 50 рублей на счет плюс 10 рублей за Unilevel это называется за бинар можно сказать значит бинар у нас или Unilevel 5 поколений вниз то есть за 5 э, линий поколений под вами вы будете получать по 10 процентов давайте я вам сейчас тут напишу итак реферальные 50 процентов 5 поколений 5 поколений 10 процентов каждый четный Партнер 10 процентов на счет клона у вас идет. Вот сюда так вот у вас пришел первый человек. У вас сразу 60 рублей на баланс. Как только приходит вот этот четный человек, у вас 50 рублей. Плюс 50 рублей сюда. И счет для клона 10 рублей. Так как это четный человек. Итак, у вас приходят следующие люди. Вот с этого вы получаете 60 рублей. То есть 50. Вот этот человек у вас 10 рублей получает. С этого вы получаете 50 плюс 10 на счет клонов. С этого вы получаете 50 плюс 10 рублей, итого 60. И с этого вы получаете 50 плюс 10 на клона. Как только у вас на балансе клона образуется 100 рублей, он становится в любое свободное место, Вверху вниз, слева направо, то есть, допустим, вот сюда встал клончик: клон. И вы начинаете также с клона получать деньги. То есть, это ваш дополнительный аккаунт. Также вы также с него получаете как заличника 50 рублей или 60, если это э, нечетный. И 50 и 10 наклона, если это четный. И также он получает э, выплаты Вот когда под него становятся люди. То есть вы получили 10 рублей. Раз, два, три, четыре, пять. И еще раз вы получили 10 рублей. А если ваш личный, то 70 рублей. Так, теперь допустим. Допустим. Эх вот так пускай допустим вы не активный партнер то есть вы на пассиве да давайте будете вы вот здесь вы здесь а тут например я я пригласил одного человека второго и вот вы пришли сюда соответственно когда стал сюда человек, сюда, сюда. И потом следующий человек приходит под вас. То есть вы получаете перелив от меня, от этого человека. Все переливы идут вниз. Следующий человек станет сюда. Соответственно, вы получите 10 с этого, 10 с этого. Нет, с этого на счет клона вам придет. Да. Потом далее еще люди становятся. И потом опять по 2 становятся. 10 с этого получили. 10 с этого. 10 на счет клона с этого. Потом, как у вас 100 рублей накопится, у вас образуется клончик. И уже вы получаете не по 10, а по 20 рублей. И так будет продолжаться, пока не получится 5 поколений вниз. Как только 5 поколений вниз получились, все, больше вы получать не будете, но у вас тут уже стали клоны. Тут стал, например, ваш клон, тут встал ваш клон. И теперь под ним, когда будет 5 поколений вниз идти, вы будете за все эти поколения получать каждый ваш клон. Пока опять не будет 5 поколений израсходовано. Вот такой интересный маркетинг у нас. Выгодно приглашать. Стройте сеть, друзья. Я всегда это вам разговорю. Стройте сеть. Приглашайте и будете получать хорошие деньги. Подписывайтесь на мой канал. Еще будет много интересного по этому проекту. Потому что будем узнавать совместно новое. Может что-то введут. Проект только стартовал. Люди только заходят. Лайки, дизлайки комментарии. Все, жду вас на своем канале. Да, все ссылочки будут в описании, друзья. До новых встреч!